Чем друзья отличаются от подписчиков? А, ну, во-первых, смотрите, друзья, ну, если нарисовать ваш профиль, да, то есть вот ваша аватарка, тут кнопочка, и тут уже друзья, ваши друзья вообще друзья все и в онлайне друзья, да? В этих блоках, напрягаются только ваши друзья, да, ваши друзья. и вот тут вот вы могли бы увидеть, что, например, как у меня, 5000 подписчиков, подписчиков и 9000 друзей, 9000 друзей. А... И те, и другие, и те, и другие, то есть и подписчики, и друзья, когда вас стену, они видят их, то есть в своих новостных лентах, когда они гортают, они видят ваш пост. Вы же видите только друзей, подписчиков, вы посты не видите. И когда вы вот, запрос, друзья, и вы отклоняете, этот человек попадает в подписчики. То есть, э, на самом деле, э, подписчики это очень си сильная сила. Здравствуй, Елена очень сильная сила и это удобно на самом деле, если раньше в контакте, когда вы удаляли друзей, значит удаляли их, а теперь он же переводит их в подписчики. Вы не хотите их видеть э, у себя на стене, потому что ну как-то вам что-то не понравилось, ну не на стене, а в новостной ленте, вы не хотите их в друзьях видеть, возможно это спамеры какие-то, грубо говоря. Но вы понимаете, она же ваша целевая аудитория и если вы строите этот бизнес правильно, то вы можете их чему-то научить, вы можете их зацепить и рано или поздно, возможно, они вот что-то то пьют, либо придут к вам в бизнес. Тем самым это, то, это и то и позволяет, да, то есть подписчики формируются, они видят то, что вы публикуете, но вы как бы не, не видите то, что они публикуют, тем самым освобождаете себя от мусора. А, ну, грамотные люди в дальнейшем, то есть я тоже собираюсь там френдлиц свой почистить, грубо говоря. Нормальные люди отставляют 100 друзей, действующих друзей, кто, кого действительно можно другом назвать, а всех остальных переводят в подписчики, да? а, тем самым правильно, в, по сути, делают. И, кстати, в контакте определенные функции, когда есть определенное количество подписчиков. То есть, вот появляется статистика, вы сможете видите, видеть статистику своей страницы, что у вас творится, какие активности, как мужчины, женщины, какого возраста они приходят, лайкуют, комментируют и так далее. Когда Чем больше у вас подписчиков, еще новости. Там где-то тысяч подписчиков, когда у вас появляется, вы сможете по отдельности видеть статистику по охвату вашего поста, в самой статистике, сколько отреагировали, кто там веральный, кто подписчик, кто друг, кто репостнул, кто откуда пришел и так далее. И у кого, например, наверное, подписчиков 100 тысяч, можно э, заказать э, у ВКонтакте лейбл такую, типа официальная страница. Ну вот, э, и вот так вот это дает как бы, преимущество подписчики. То есть подписчики это хорошо, как и везде, в email маркетинге, в базе подписчиков, э, подписчики всегда хорошо. Э, но для того, чтобы взаимодействовать с друзьями, с подписчиками, нужно делать хороший контент-план. Так, ребят, поехали дальше. Не будем на этом останавливаться. Всем понятно то, что я рассказал. То есть, если кто-то из вас что-то новое узнал, из того, что я рассказал, ставьте двоечку. Мне прям интересно. Узнали вы что-либо новое из того, что я говорил? Возможно, вы ну, узнали то, что я говорил. Вот. Вопрос номер два. А девик, который обучает в интернете, сказал, что целевая аудитория должна быть наш возраст плюс 5 лет и минус 5 лет можно ли прийти молодежь людям старшего возраста а, прикольный сетевик да? прикольный сетевик чат в интернете более и обучать